Возле Иртыша место, выше моста, старского через Иртыш. Поймали штук 10 чебаков, 7 окуней, а нет, 7 ершей, одного окуня я поймал. И уже съели, блядь. Нет, ну их-то не съели. Побросали блесна на щук, так и не поймали. Ничего нет. Вон с той стороны рыбачок тоже рыбачит. Вот я говорю.